Итак, всем добрый день, мы начинаем пресс-конференцию, она посвящена международному кулинарному фестивалю агрокук тест вы видите у нас собрались супер гости без стеснения могу это сказать потому что это знаменитейшие кулинары я сейчас их представлю и в двух словах сначала расскажу о том почему они в харькове в эти дни в харькове проходит агропорт это международный форум по развитию фермерства в украине он проходит с 20 по 22 октября первая скажем так часть была во львове 26 28 мая. Ну и вот как раз в рамках форума проходит международный кулинарный фестиваль. И о том, какие у него цели и задачи, что будет происходить, какие номинации, кто будет участвовать, как раз расскажут наши спикеры. Саркис Якубян, координатор арабского сектора ICC, президент ассоциации Taste of Peace Израиль, Йозеф Арбит, судья Всемирной ассоциации сообщества Шеф-поваров, Палестина. жилка Невин Бремич, президент ассоциации, шеф поваров Средиземном... Средиземноморья. Прошу прощения, Хорватия. Драгица Лукин, международный кулинар, судья, кондитер, профессор. Исток Легат, президент Федерации кулинаров в Словении. И Вуксан Вука Митрович, президент ассоциации, шеф поваров в Черногории. Вот сегодня такие у нас знаменитые гости. И также у нас Анна Гасанова, координатор фестиваля. Фестиваля. Анна, пожалуйста, я передаю вам микрофон. Для начала расскажите, что же собой представляет этот фестиваль, для чего он и что будет происходить в эти дни? В первую очередь хотелось бы сказать, что 20-22 октября в здании Харьковского международного аэропорта будет происходить международный кулинарный фестиваль. Приглашаем всех! для участия, для ознакомления всех желающих просто посмотреть, начинающих шеф-поваров, профессионалов, работников сферы ресторанного обслуживания. В эти дни вы сможете ознакомиться с участниками, которые будут принимать участие в различных номинациях. В каких номинациях, возможно, расскажут вам наши судьи. К нам в качестве судей... Зожури. Приехали представители различных стран, также в судейскую коллегию будут входить и наши украинские судьи, это известные рестораторы, это именитые шеф-повара, люди, которые профессионально занимаются в сфере кулинарии и так далее. Они смогут обменяться опытом в первую очередь, а также ознакомиться с нашими способностями, наших участников. К участию приглашаются юниоры и сеньоры. Это новички, а также профессионалы. Они могут посоревноваться в различных, различнейших номинациях. Вот. И самое главное, мы ну, участники наши регистрировались для того, чтобы обогатить свой опыт для того, чтобы узнать что-то новое и посмотреть все-таки, на каком же уровне они находятся по сравнению с другими. Но мы для них сделали еще и сюрприз благодаря громадские ассоциации и, в частности, Василию Васильевичу Россихину, доктору юридических наук и профессору он предоставляет приз для наших участников это 50 тысяч гривен мы ему очень благодарны за это и конечно же лучший наш кулинар еще и будет иметь материальную заинтересованность и подарки также у нас есть различные торговые марки с которыми мы работаем, они тоже будут вручать свои подарки, и торговая марка Кенвуд и Де Лонги и Метро и так далее мы столкнулись в процессе организации фестиваля, мы столкнулись с различными позициями, конечно с помощью и с отказом мы благодарны тем, кто пошли нам навстречу жалеем, что многие не поняли возможно, вот идеи и направленности и, наверное, очень сложно у нас в Харькове это организовать Скажите, Анна, а вот в чем, собственно, идея? Почему это мероприятие проходит как раз в Харькове в эти дни? И такие знаменитые люди приехали в наш город вот они члены жюри они члены жюри, да. Мы подключили к этому международное жюри, для того, чтобы в первую очередь судейство было честным, справедливым, нет никаких заинтересованных людей. Есть у нас и международные команды. То есть эти председатели жюри, они приехали со своими международными командами, они будут оценивать наше кулинарное искусство. Идея возникла, вот наш фестиваль, он называется Агрокукфест. Агро в связи с тем, что проходит Агрофорум. То есть идея была в том, что от фастфуда мы уже немножко отходим. Мы приходим к тому, что мы выращиваем, как можно быстрее эти все продукты должны подать на стол к потребителю. То есть здесь производители продуктов и те люди, которые эти продукты перерабатывают и доносят до потребителя в лучшей их форме. Мы надеемся на развитие, конечно же, кулинарного искусства, ресторанного дела, туризма в нашей стране. Потому что э, уровень обслуживания в первую очередь и обеспечивает э, наплыв, как бы... Потребителей и туристов. Спасибо большое. Ну, присаживайтесь. Давайте теперь спросим у гостей наших какие впечатления? Драгица, Драгица Лукин, пожалуйста, расскажите когда вы приехали, какие ваши впечатления от Украины? Может быть, вы уже попробовали какие-то блюда и они какие-то ощущения оставили после себя? Спасибо за все, как вы нам приготовили на украина мы имеем много год э, в Украине очень хороший контакт, как Людмила, как Анчка, как Леонида, как все люди, какой работают и университет, мы много год работаем с ним, мы так э, э, всякий каждый год имеем один контакт, как э, славенская кукиня, как славянский и имеет очень-очень, э, я скажу, исты, истые традиции, исты, все такое. Мы э, сегодня приехали как первый международный фестиваль организировали в Украине сегодня в овый город. Не страшно было ехать, все-таки Харьков, назов... прифронтовой, прифронтовой город, у нас, знаете, военные события в стране происходят. Харкань, я скажу, мой город. Я и мою сестрема, Людмилу, Анчку, Леониду, так как вообще не было тяжко, тяжко прийти при, при, к вам. Мы любим, как международный фестиваль. Мы любим, эти uh, люди, мои коллеги, как мы много год работаем, 40 год мы, мы работаем на все целый свет. Uh, так мы любим, так один коррект. Респект uh, uh, работает за все люди, когда приехали на международный куб. Йозеф Арбит, какие ваши впечатления, когда вы приехали в Харьков и что вы думаете о приезде? Я, пожалуйста, close микрофон. вчера я прилетел в Харьков. It was so nice uh, uh, country. Очень красивую страну. I like to to appreciate Очень поддержку Людмила for the uh for колледж, uh, and good luck yeah and good luck for the this festival. Mm -hmm, thank you very much uh, Впервые um, мы познакомились с этими людьми uh, год назад в сентябре в Иерусалиме. Uh, as an association peace, we did arrange over there a peace как организатор я организовал соревнования, которые приносили бы мир между Израилем и Палестиной. Организаторы and фестиваля почтили нас и приехали к нам. That, uh, personal, uh, и с того момента у нас появились какие-то личные чувства. Впервые я приехал в Украину в ноябре прошлого года и мои впечатления были очень удивительными. It was so high level uh, organized and we did see the hospitality that I I do go around the world wherever I go but here is I have to say it, is Uh, на этих соревнованиях, на которых я был в прошлом году в ноябре, я увидел очень высокий уровень организации и также украинское гостеприимство. Uh, учитывая, что я посещал различные фестивали, то это меня поразило. So, и с того момента наши ассоциации Словачская гильдия украинского кулинарного союза и ассоциация тестовпис сотрудничают, заключили соглашение и работают вместе. Uh, мы все здесь собрались uh, с людьми высокого уровня. Мы привезли с собой свой опыт и хотим поделиться им здесь. So uh, to make the story short, it is honor for me to be here to support and to give all experience I have to these для меня большая честь быть здесь я приехал для того, чтобы поделиться своим опытом и поддержать всех, кто будет принимать участие в этом фестивале. Uh -huh. Спасибо большое. Я хочу говорить наше язык. Я думаю, что вы слышите, что вы на русском. Мне нравится, что я первый раз в Украине и вообще первый путь на этих пространствах я планировал я, пор, и хотя у меня очень мало времени, планировал я и дал себе обязательство, что буду дочерью. Я просто не мог отдолжить, чтобы не помогнем своим друзьям в Украине, чтобы первый фестиваль был и первым успешным фестивалем, и будет, надеюсь, и все остальные фестивали. В моей стране вы сегодня можете видеть, каждый третий автомобиль имеет украинскую регистрацию, каждый десятый человек в Будви э, говорит украинский язык или русский язык. Я думаю, что это совсем достаточно, что наше дружество между двумя странами очень-очень большое. Я горжусь, что мы имеем возможность даже соружиться на ниво университета между моим, нашим, приватным университетом из Будве и вашим из ХАХОВА, приватным, где Ана играет большую роль или связыванию и студентов, и профессора, так что да, надеюсь, что да все это будет очень успешно и поздравляю вам вперед на, на, на, я скажу слово, кратко, нет, как сказал мой, он любит, что это сегодня в Украине, первый раз в Украине, он любит, что имеет очень, очень хороший контакт, очень хороший с университетом, где работа Анна, Людмила, где... Такой, как любит, как студенты в Украине придут Черногора, Монтенегро, так, как Монтенегро студенты придут э, в Украину. Он любит, что это, э, сегодня в, в Украине чемпионат, работа как суппорт, как, э, э, как один товарищ в Украине, э, да, будет все очень-очень хорошо тей фестиваль. Он сказал, что в, в Монтенегро, Черногора, имает много украинских людей э, покупателей, Пали много, имает доста украинских машин, так как eh, нормально eh, в, в украинских язык из на, на Черногора, многие люди Черногора eh, понимают в украинских, ну, любит как сегодня быть в город в Украина. Спасибо вам. Да. До следующего дня. Мене яко драго, что сам дошел Украину и самим сатим упознаем вашу культуру и храну. Исток очень рад, быть, Исток счастлив быть здесь, встретить новую культуру и попробовать новую пищу среди друзей. Поноса сам, что сам кухар, яр. С моим заниманием могу да по свету, и он и упоздам, значит, разные приятеле, и как член ВАКСа могу да помогнем кухарима, да с примаю или боля, и то я значит и посланство ВАКСа. Верит прав то био шеф. As, as a chef I have the opportunity to meet other people, to travel around the world as a member of VAX. One of the main goals is to improve whole, uh, to be, uh, all chefs to be better, to be uh, competitive and uh, present them, them how to be better. Очень счастлив я, что как шеф-повар я могу путешествовать по всему миру, могу знакомиться с различными культурами, и как член Международной ассоциации шеф-поваров я могу делать участников различных фестивалей более профессиональными, делиться своим опытом и повышать кулинарное искусство. Садкацам Украины, морам да, користим приликов, I вернусь 50 se назад, godina что Украина Ukrajina ima jedno jako poznato jelo, to je Kijovski kotlet i ono što sam 50 pedeset у unatrag kod nas u Sloveniji nije bilo u ono vrijeme nijednog jelovnika gdje nije bio na vjerovniku kotlet. 50 years ago and remembering the famous Возвращаясь на 50 лет назад, когда я был в Украине впервые, было такое блюдо, как котлета по-киевски, и не было ни одного ресторана, в меню которого не было этого блюда. И могу да кажем, да можете, да поносны на то ело, и в нашим школам, в гостительским, се тай котлет уже в день и день спрема в том программу. А вы можете гордиться тем, что у вас в Украине есть такое блюдо, потому что в нашей кулинарной школе мы до сих пор обучаемся ее готовить и используем также в меню. киевский котлет, он едно ело потому в danaшнее время, когда разговариваем о фузийской кухне, которая смешанница ела с определенного области, и тогда можешь с комбинацией из других стран, сделать новое ело. In the perspective of today, uh, if you have uh, these fusion uh, field, uh, dishes uh, com combining the, the ingredients from one, one region, uh, you can combine also Kiev kotlets, также можно комбинировать котлету по киевски, готовить ее в новых интерпретациях с теми ингредиентами, которые непосредственно в этом регионе произрастают. И также можно ее использовать и сейчас в различных интерпретациях. И ове года, когда я бил у Вьетнама, видел сам Тамусапуну Елас Према нарочито пилетину с мангом. И эта комбинация киоски котлет и манго глазированный на маслу с мало сахара, то бы би было одно изверстное новое И это я попытался куче и This year there was one big event in Vietnam. Istok was there, and uh, he tried to combine uh, with манго, and he had idea. He tried at home, and he found out that this is, this is that fusion офф в миле сзади в этом году он был на огромных соревнованиях во вьетнаме и решил попробовать там приготовить котлету по киевски с манго и оказалось это инновационное блюдо в таком современном виде подачи очень отличный али то ли могли направить при 50 година то можем отдано сирман выниму садик у нас в европы и странно Самим тем, явно, что я брее реко, кад ходашо вако по свету, онда увек можеш да видиш и да пробаш и да направиш neka nova jela. Fifty years ago we had no mangoes for make this fusion, but going these days around the world as here, you can make the fusion of ingredients and fusion of different dishes and friendship like here. 50 лет назад, когда я был в Украине, у нас не было такой возможности сочетать котлету по-киевски, например, с манго. А сейчас есть возможность сочетать невероятные ингредиенты и готовить невероятные блюда. И надам се дачу, пардана, кои чуби ту, понят новой елокучи. И я что за несколько дней я буду здесь. Я буду взять еще один With him to the world again. И в эти ближайшие два дня, которые я буду здесь, я надеюсь, что я познакомись еще с каким-то блюдом, с которым я потом буду путешествовать по всему миру. Спасибо. Спасибо. Моя идея приехать сюда в Украину родилась в апреле на соревнованиях Биссермора. And when I, uh, receive a invitation from uh, в тот момент, когда я получил приглашение от вас. Uh, у меня было очень напряженное лето, я начал работать в другом ресторане. И моя работа закончилась буквально два дня назад, потому что я сказал все, я работать не хочу, я еду на соревнования. И до этого момента я не сожалел о том, что я бросил работу и приехал, потому что здесь встретился с отличными людьми, с гостеприимством и с прекрасной страной. Я очень рад видеть здесь своих друзей и надеюсь, что они тоже считают дни до того момента, пока они приедут на соревнования в Хорватию Бисермора. And if I can uh, take East, little, little part of Eastok couple of days uh, in back in my и хотелось бы взять как бы часть речи истока об бытакиевской котлете я тоже привезу ее к себе в хорватию попробую интерпретировать использовать в меню и мой сушеф будет говорить чтобы я ехал еще в украину за домами блюдами Спасибо большое, коллеги. Пожалуйста, если есть вопросы, да? Прошу. Елена Львова, Интерфакс Украина. У меня вопрос больше организационного порядка. Скажите, пожалуйста, сколько участников ожидается, какая их география и, собственно, в каких номинациях они будут соревноваться? Что именно будет оцениваться на этом конкурсе? Спасибо. Вопрос при Акани, да, пожалуйста. Участники будут соревноваться в различных номинациях. Это э, закуска, основное блюдо горячее на основе мяса говядины, телятины, рыбы, морепродуктов, э, курицы, кролика, дичи. Э, также номинации десерт, где будут участвовать два кондитера, э, два участника, а также три самые основные номинации для более профессиональных э, шеф-поваров. Это лучший шеф, где за э, полтора часа э, один шеф должен приготовить три блюда. Это закуска, основное блюдо и десерт. Сервировать все блюда необходимо в двух экземплярах. Один экземпляр для того, чтобы участники, вернее, посетители могли ознакомиться, посмотреть и так далее. И второй экземпляр для судейства, для пробования. Лучший шеф, как я сказала, лучший шеф-кондитер. Это когда один человек уже готовит два десерта, холодный и горячий. А также черный ящик. Черный ящик для команды юниоров и для команды сеньоров. В черном ящике... Участники могут ознакомиться с набором продуктов только непосредственно перед соревнованием, то есть они не знают из чего они будут готовить. В черном ящике участвует команда из трех человек и продукты предоставляются торговой маркой «Метро». Кроме этого, оцениваться судьями будет номинация арт-класс. В арт-классе оценивается композиция, соответствие названия тому, что мы видим, различные техники, которые используются, уровень этих техник, сочетание. Единственное, что здесь отсутствует, это вкус и запах. Номинации арт-класс могут быть представлены как изделия из теста, такие как караваи там для свадеб и так далее. Кроме этого могут быть сахарные цветы, букеты, свадебные торты, карвинг, карвинг овощной. Во время живого приготовления, то есть это те номинации, которые я сказала до этого, будет учитываться в основном это вкус, цвет, запах, профессиональность приготовления этого блюда, потому что судьи будут наблюдать за участниками во время приготовления, а также гигиена, стойка гигиены, которая как бы соответствует участникам во время приготовления. География участников – это и Украина, и международные участники. У нас есть участники из этих стран, председатели которых уже присутствуют здесь. Кроме этого, у нас будут еще другие судьи, которые сегодня к нам еще доезжают. Планируется также у нас председатель Ассоциации шеф-поваров мира Томас Гуглер, он тоже будет у нас. Команда Турции сегодня приезжает. Команда Израиля тоже уже прибыла. Украинские, это вся география у нас прибыла, уже команда Львова, Киева, Одессы, Каменец-Подольский, Кривой Рог, практически все. Много, конечно, и харьковчан, но я бы не сказала, что харьковчан в какой-то части больше, чем других участников. Около 100 человек, но тут считается не количество участников, а... Нет, 100 человек, но дело в том, что каждый человек в неограниченных количествах номинаций может участвовать, то есть один человек может участвовать и 5, и шесть номинаций брать, поэтому мы рассчитывали, исходя из того, что у нас 5 рабочих боксов работает одновременно, и вот по времени, два дня длится Агропорт, три дня длится Агрокукфест, вот чтобы мы в эти дни могли вложиться. Вопрос у меня к, к нашим спикерам. Что вы думаете об Украине, о перспективах Украины как страны, которая может представить себя в туристическом плане, в кулинарном плане, на мировом, на мировом уровне? Пожалуйста, переведите Анну. What do you think about the Ukraine? How could Ukraine uh, be in the sphere of tourism and the sphere of culinary at the international level? Could it be or not? What is your opinion? очень хорошую перспективу. Как имеют сегодня э, люди, и работает на туризм, на, на все остальное в Украине, за меня, за меня за, за, как мы, и я, я скажу Хорватия, э, за Хорватию, мы имеем очень... Э, Имеет а, а, а, а, а, а, а, один прогресс, одну культуру, я думаю, что э, такой не имеет все земли Европы, как имеет в Украине. В Украине богата традициональная кухня. такой я думаю, что э, самые малые нянсы с продуктом, какой имеет в Украине, в Украине за один, один э, период имеет... Э, очень-очень хороший прогресс очень хорошую будучную за за за кухню uh, я скажу кондиторский я президент карватии за кондиторский я думаю что у uh, украина имает все аргументы за uh, брой один республик за гастрономию за туризмus mm -hmm. Uh, the main uh, issue here is to bring all cultures in one plate. As a test of peace, we believe uh, in uh, no religion, I mean we believe in religion, but in uh, culinary uh, business, uh, they have, we have no borders. Я думаю, что наша задача основная ⁇ это разместить все культуры на одной тарелке. И организация ⁇ Тейстов пи ⁇ то есть ⁇ Вкус мира ⁇ которая не против религии, мы религиозные люди, но тем не менее, что стирать все эти религиозные границы а, в пользу кулинарии. So no, no The difference is from each country we come, we bring with us our culture uh, backgrounds. So when we share it, we call it fusional, so I can share with my colleague here his с помощью кулинарии мы стираем все границы, границы в религии, национальностях и других моментах. И когда, естественно, мы приезжаем в другие страны, мы обмениваемся своими какими-то секретами традиционной кухни. И таким образом образуется такой, скажем, фьюшн, то есть смешение кухонь, культур. We can't say that we know everything. We share uh, our uh, experience together. When we give our experience to uh, becoming cooks or chefs, they do develop these uh, traditional uh, uh, ideas and go forward with it with their uh, creativity. So this is uh, the chance to open the tourism here, to bring from all over the world in one dish lot of cultures together. И основная наша задача это обменяться опытом, обогатиться для того, чтобы принести в том числе и в туризм э, вот это смешение разных культур и таким образом поднять его. И очень приятно для меня, что я имею возможность обменяться опытом с такими, скажем, матерами опытными своими коллегами для того, чтобы найти что-то новое. Вчера мы uh, посетили рынок. Можно дабы не было рекламы сказать, да? были на сундском рынке наши гости. Uh, очень понравился и напоминал какую-то как игровую площадку. Uh, очень uh, много времени потратили гуляя там и пытался попробовать все и uh, местные изделия, колбасные, рыбу и икру для того, что и у нас есть очень много хороших ингредиентов в Украине. Это очень хорошая идея для организаторов агрокуфеста, что в рамках агрофестиваля они могут, скажем так, брать с грунта, с земли продукты и сразу переносить это все на тарелки. And that's very good idea to invite all the foreign chefs to come to show something, to learn know, to combine. Every in the world has fish, meat, potatoes, and only are different and и это очень хорошая идея, что пригласили судей из разных стран для того, чтобы посмотреть ингредиенты есть у всех, то есть рыба, картофель и другие, но сама суть заключается в том, что как их комбинировать и на этом строить какие-то новые техники у uh, вас uh, uh, uh, nice uh, у вас есть огромная перспектива к развитию uh, всегда говорят, что у соседа трава зеленее но на самом деле это не так главное работать, любить свою работу использовать хорошие ингредиенты вот и есть секрет Самая главная задача для нас, для опытных шефов, это в первую очередь принести здоровую еду обществу. It's okay to think how to garnish the plate or to make the presentation to be nice for eyes, nose, and mouth. So, uh, if we really believe and understand that our message to the world should be more deeply uh, to show the health in this food, not just to make a show, so Самые три главные для повара uh, чувства – это осязание, обоняние и вкус. Естественно, наша главная задача, чтобы все это было в первую очередь здоровым. And we care also to really uh, feel the blessing of these uh, uh, ingredients. Uh, as you know, there is a lot of sickness, a lot of uh, poorness in the world. So if we do our part right, so I guess the world will be in a better situation и тоже вкладывать в эти продукты, скажем так, благословления, потому что в связи с тем, что в мире и, такая, и голод, и беднота, то есть мы должны даже через это нести свое сообщение миру. So I suggest to, for all chefs, experienced chefs, chefs to start to think to bring this knowledge and ideology to the world. We care for the и хочу сказать, что все шефы должны в первую очередь нести эту идею, что мы ответственны за то, чтобы мы ели здоровую пищу. И все открыты для того, чтобы присоединиться к этой идее. Я хочу сказать кратко, чувайте традиционную кухню, негуйте органскую храну, чувайте генетически модифицированной хране из авиона сам видео прекрасна поля имате великие возможности. битье украина равноправна с вим европы <laughs> когда приехал на украина Аэрофлот тогда посмотрел, как в Украине имеют очень хорошие панорамы, очень хорошие. Все тогда поручил, как в кулинарии. Все должны почувствовать свою традицию, свою здоровую землю. Thank you. Uh, еще, пожалуйста, вопросы? No. Собственно, вопрос, где территориально будет располагаться вот именно ну, самовы, э, сам фестиваль будет проходить, то есть прям в здании аэропорта или? Ага, понятно, спасибо. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. А, вопросов нет. У меня Вход туда бесплатный. Приглашаем всех, кроме того, что сможете понаблюдать за процессом приготовления. Кроме этого, будут происходить мастер-классы различных шеф-поваров наших харьковских, различных торговых марок. И кроме этого, учитывая, что он признал 2016 год годом зернобобовых, то будем готовить блюда на основе зернобобовых. Ассоциация зернобобовых также присоединяется к этому. Будем готовить хумузук, будем готовить борщ с фасолью. И приглашаем всех. Всех будем кормить, пробовать и смотреть, и учиться. И я надеюсь, что всем понравится. Спасибо большое. И последний вопрос. Я знаю, в эти дни э, проходит э, олимпиада кулинарная. Да? Драгица, расскажите, пожалуйста, об участии в, в Олимпиаде кулинарной. Вот она проходит в эти, в эти дни, и вы отправитесь туда, да? Я вчера нашей команде э, на Эфрут, на Немчия, приехал все тимовы за Олимпиада. Олимпиада, всякие 4 года работа. Э, я думаю, что украинский тим из той другой Олимпиады приехал. Мы должны помочь все коллеги за, за, э, за Олимпиаду за 4 года, как э, в Украину приехали Олимпиаду Эрфурт. А моя команда вот, как раз вчера поехала на Олимпиаду в Германию в Эрфурт. И я считаю, что Украина тоже могла бы принять участие. И мы все коллеги могли бы помочь и чтобы, для того, чтобы украинская команда тоже выступила на этой Олимпиаде. Олимпийские кулинарные игры yes. Ну что, Спасибо большое за то, что вы рассказали Я надеюсь, что вас ждут Хорошие, интересные впечатления В эти дни об Украине О новых блюдах Потому что кухня действительно у нас богатая Я надеюсь, во всей красе Она будет перед вами представлена Uh, hope you will enjoy uh, this time here i hope you will see some uh, secrets of our uh, cuisine and uh, i believe that our cuisine is uh, enough nice and wish you all the best thank you thank you, thank you. Thank you.